Всем привет, я Алина Фокс. Я решила обновить свой канал. У меня очень много идей, которые я хочу осуществить. Они гениальны. Верно. Ах да, как я могла забыть. Я проживаю в Москве. Родилась я 1 апреля 2000 года. И, следовательно, мне 16 лет. Да ладно, ничего себе! Скрип быстрее! Молодец! Я веселая и общительная. Ой, прости, что ты возмущаешься? Можешь снять? А, так, о чем это я? Ах да, я общительная. Здесь мои фотографии. Люблю сидеть в сетях. Э, то есть в соцсетях. Если что, ссылки в описании. Мой канал, это мой мир. Тут будут тематические видео, пародии, теги, челленджи и всякая лабуда. Уверяю тебя, тебе будет со мной весело и хорошо. Подписывайся на мой канал. Ставь пальчики вверх. Я буду очень рада видеть тебя здесь. Ну а на этом все. Всем пока!